Меня зовут Аблизов Рамиль, я чемпион Казахстана, но чтобы прийти к успеху, мне пришлось пройти через многое. В 2004 году мне сделали две операции, а в 2005 присвоили инвалидность второй группы. Я не опустил руки и упорно трудился, работал над самим собой. Я победил себя однажды, я продолжаю свой путь. We fight, off the cliff, take a dive, swing and miss, feel alive, get back up, We gonna thrive, never stop, living life, take it off, take a dip at night, pretty girls, pretty sights, city girls, some city lights, here I go, I'm gonna reach for the stars, I'm gonna reach to go far, y'all already know, I've had a couple of the scars, they remind us who we are, take me away, off to a much better place, off to a much better state, take me away, I just need out of this space, I just need out of this space.